всем привет вы на канале самовар и сегодня с вами мы поговорим что такое панель задач и для чего она нужна панель задач это область экрана в виде полоски вот она в самом низу который может занимать любой из крайних положений вдоль экрана она может быть сверху слева снизу справа как вам угодно на ней могут располагаться панель инструментов для быстрого запуска Программу. также на ней располагается кнопка пуск панель задач используется с самых первых версий операционной системы windows и разработчики windows 7 не стали отступать от традиции а лишь модифицировали ее и усовершенствовали то есть сделали более красочную добавили ей функциональность чтобы повысить для удобства использования что касается параметров давайте с вами зайдем правой кнопки мыши нажмем на панель задач и выберем свойства вот она у нас что касается параметров то здесь есть допустим закрепить панель задач если мы снимаем эту галочку то мы ее можем сместить развернуть растянуть все что хотите с ней сделать также перекину налево, наверх ее. Вот, давайте обратно поставим эту галочку. Если мы поставим галочку «Автоматически скрывать панель задач», то она позволит вам панель задач с экрана отображать лишь только тогда, когда указатель будет в самом низу экрана. Давайте я вам покажу. Ставим галочку «Автоматически скрывать» и панель задач у нас исчезла. Если мы курсором потянем вниз, то панель задач у нас появляется. Также есть можно поставить галку на «Использовать маленькие значки». С помощью этого параметра можно уменьшить размер значков программ, которые открыты на данный момент и расположены на панели задач. При этом у вас увеличится полезное рабочее пространство, а также количество свободного места на панель задач. Давайте я вам продемонстрирую. Нажимаем. Видите, у нас... То есть мы можем больше значков разместить, в принципе. Если вы работаете со многими разными программами, у вас все открыто, то это очень удобно. Далее. Положение панель задач на экране. Здесь можно также поставить слева, сверху, справа как угодно кому как нравится мне больше всего нравится чтобы панель задач располагалась внизу а, далее кнопки панель задач этот список содержит параметры которые влияют на отображение значков запущенных задач и программ вот видите можно их группировать при заполнении панель задач можно не группировать а, то есть также сами все можете попробовать поэкспериментировать Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ждем следующих уроков. До встречи. Пока.